Приветствую вас, дорогие друзья, Наталья Китанова и Международный интернет-проект Федберлик Онлайн. И сегодня я хотела бы вот такую небольшую а, экскурсию провести по своему кабинету. Пожалуйста. О чем я хотела вам рассказать, это об промо-акции такой, промо скидки которые а, компания объявила в конце третьего каталога. И в меру своей лояльности, в меру того, что она всех нас представителей, консультантов, людей уже, которых достигли большие уровни, поддерживает вот такими разнообразными промо-скидками, разными акциями и так далее и тому подобное. Когда я вчера утром зашла в кабинет, я была приятно удивлена и, конечно же, я быстренько оформила заказ. 300 рублей, может быть, многие скажут, что это не деньги, но 300 там, 300 здесь, и в итоге получается 3000 Ну и вот за свой заказ две упаковочки краски, платье трикотажное и 4 упаковки оттеночного шампуня я заплачу всего лишь 1321 рубль. Это уже с учетом доставки. Я думаю, каждому будет приятно такой бонус. Но это еще не все. По а, этой сумме мне начислятся в следующем каталоге баллы. То есть это эти баллы я могу обменять на какой-то товар. Я уже накопила 603,25. Перейдем накопительную. Пожалуйста, смотрите, видите, за 120 бонусов я могу взять водичку джентльмен. Могу э, Let's Teddse взять. У нас есть э, такие стильные, э, качественные ювелирное украшение компании Флоранж к нам присоединилось вот видите пожалуйста платину водичку могу взять также могу взять например масло растительное Коэнзим 10 я его периодически беру именно по накопительной ну, давайте вот куда-нибудь сюда зайдем тоже посмотрим уже далее какие подарки по накопительной так с указанными фильтрами ну давайте вот сюда зайдем вот пожалуйста видите за, 500, за 530 бонусов мы можем взять вот такое колье, да. Оно и не только из металла, а оно из покрытия у него золотое. То есть, как драгоценное считается. Вот такая сумочка 550 бонусов. В магазине она полторы тысячи из такого качества. За 700 бонусов у меня еще, как говорится, еще совсем маленько осталось, да, 100 баллов накопить, вот такую качественную сумку добротную, либо за 1000 бонусов я могу накопить набор из трех полотенец я вообще-то коплю на э, набор льняной у нас такой льняной, по-моему, что ли такой шикарный двухспальный евро э, набор постельного белья, девочки все очень хвалят э, очень уже в своих видео хвалились, кто взял и остались все очень довольны и э, хочу вот рассказать вот о таком тоже о такой акции, которая была объявлена в третьем каталоге промо-акция. За каждые 399 рублей компания прислала нам карточки. У меня их было более 15 штук. Мы ввозим сюда вот этот вот номерочек, который э, там в карточке. И система выбрасывает вот такое окошечко. Здесь написано, что мы выиграли. Ну и вот, пожалуйста, переходим она эти активированные карточки. Видите, у меня их тут далее, далее, но ну, а их что 15-е у меня, да? И вот система пишет, поздравляем, вы выиграли любое средство для волос из каталога, со скидкой 40 и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, я пока эти карточки тоже не трачу, так как у меня есть мои постоянные клиенты, которыми я очень дрожу, потому что заслужить уважение клиентов – это тоже немаловажный фактор, потому что сейчас настолько обширный рынок и нас представители фаберлик и представители любой другой компании и магазинов очень много, поэтому это очень большой подспорье, очень большая помощь в работе представителям компании. Вот. Ну и все вроде бы, что я хотела вам рассказать, дорогие друзья, да? Как бы я думаю, что для многих эта информация была возможной и новинкой. И, конечно же, если вы узнали об этом, я очень рада. Жду вас в следующих видео. Пока-пока. Всем удачного дня.